здравствуйте дорогие друзья на связи как всегда журниров павел психолог по тревожным расстройствам. сегодня у нас с вами видео направленное на то чтобы вас обучить избавлению от панических атак то есть здесь очень важно понять что то что я вам сейчас расскажу практически было отработано на более чем сотнях клиентов и получено уже более сотни отзывов о их результатах то есть эта технология, которую я вам расскажу, это нестандартное решение, не то, которое вы встречаете на просторах интернета, но это то решение, которое позволяет в кратчайшие сроки убрать паническую атаку. И все дело в том, чтобы понимание этого вопроса было очень четким. В первую очередь, давайте скажем так, что такое паническая атака. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то вы уже поняли, что паническая атака – это не приступ, это процесс нарастания страха, когда вы боитесь своих симптомов, вызванных страхом, и боитесь их за последствия, за пять последствий. Это может быть одно из пяти, или все пять, или два из пяти, неважно. За то, что с сердцем сейчас что-то случится, инфаркт, инсульт, остановка или разрыв сердца. За то, что в обморок упадете, потеряете сознание. За то, что задохнетесь, наступит удушье. За то, что потеряете контроль, над собой сойдете с ума. За то, что люди подумают, что вы ненормальные или не в себе. И вот вопрос заключается в том, что пока вы воспринимаете эти состояния как опасные, вы создаете паническую атаку, как только у вас возникает страх достаточно сильный, чтобы спровоцировать сильные симптомы в теле. В любой момент времени вы можете по щелчку пальцев убрать панические атаки раз и навсегда. И это реально. Всего лишь вам нужно правильно воспринимать свои состояния. И здесь есть два, две ключевых задачи, выполнив которые вы абсолютно перестанете испытывать панические атаки. Просто как феномен это пройдет, потому что вы перестанете их запускать. В первую очередь вам нужно разобраться в физиологии человека. Вам нужно понять, какие симптомы у человека возникают в результате выброса адреналина. Потому что страх, он всего лишь провоцирует выброс адреналина. Надпочечники вырабатывают адреналин, это ускоряет сердцебиение и запускает много процессов. Ваша задача погрузиться в вопрос, как адреналин, выделяется, как он провоцирует, какие симптомы возникают, чтобы вы полностью понимали, что как только я испытал страх, все, что я сейчас чувствую, совершенно естественно и связано с выбросом у меня адреналина. Как только вы поймете, что все перечисленные вами симптомы, которых вы не понимали, это всего лишь связано со страхом, который провоцирует выброс адреналина, вы уже начнете правильнее воспринимать эти состояния. Следующее, это второй момент. Это в том, чтобы мало того, чтобы понять ситуацию с симптомами, вам нужно перестать связывать эти симптомы с теми последствиями, за которые вы боитесь. То есть вот сейчас паническая атака возникает, потому что у вас возникают симптомы, и вы считаете, что эти симптомы приведут к этим последствиям. И именно из-за этого проблема. То есть вы считаете, что вы реально сейчас что-то с сердцем случится. Но при этом с сердцем вашим ничего не случается. Вы считаете, что вы прямо сейчас можете упасть в обморок, но в обморок не падаете. Вы считаете, что сейчас способны потерять контроль, сойти с ума, но этого тоже не происходит. И вы не понимаете почему. Как только происходит паническая атака, после этого вы абсолютно уверены, что просто в этот раз повезло и в следующий раз точно произойдут эти последствия. Но правда в том, что эти последствия, за которые вы боитесь, произойти в рамках панической атаки не могут. Для того, чтобы вы в этом убедились, было сформировано определенное решение, разработано. Это решение разработал еще несколько лет назад, когда работал с клиентами. Для этого вам нужно читать карточки восприятия при возникновении тревоги. Это всего 4 карточки восприятия. Более подробно о них, о том, как избавляться от панических атак, вы узнаете из бесплатного видеокурса «5 шагов». Его я оставлю по ссылке в комментарии к этому видео. Поэтому переходите в комментарии, там прикрепленный он, и там есть этот видеокурс «5 шагов». Вам нужно понять, что эти карточки восприятия и информация о вашем состоянии буквально за пару раз позволит правильно воспринимать эти состояния и больше не создавать паническую атаку. Понимание состояний, когда человек испытывает адреналин, даст четкое понимание, что все, что с вами происходит, так и должно быть. Второе, это то, что вы с помощью карточек восприятия с каждым разом, когда возникает приступ страха и симптомы, вы будете правильно их воспринимать, убеждая себя, что этих последствий не произошло. Почему? И вот здесь есть четыре карточки. Я их сейчас вам произнесу. Вы можете сейчас записать их, то есть я сейчас буду их произносить, вы можете их записать. И ваша задача носить эти карточки с собой и читать при возникновении тревоги. Но хочу сразу сказать, что эти карточки восприятия, они помогут вам именно в том случае, если вы будете изначально, когда вы их записали, убеждены в их правоте. То есть если вы будете верить, что да, это действительно так, тогда они будут помогать. Чтобы вы убедились, что да, это действительно так, вы должны найти информацию про то, как возникает адреналин и про то, какие симптомы он провоцирует, как физиологически мы работаем, мы устроены, какие симптомы возникают и почему. Вот именно эта информация, она как раз подкрепляет эти карточки и уверенность в эти карточки. А дальше, раз за разом используя их, вы все больше убеждаетесь в их правоте и все спокойнее относитесь к симптомам и просто уже не способны запускать свои панические атаки. Итак, первая карточка восприятия связана со страхом за свое сердце. Пока мое сердце стучит быстрее, чем при состоянии покоя, но медленнее, чем при максимальных физических нагрузках, это нормальный режим работы сердца. Записали? Теперь давайте поясню. Дело в том, что ваше сердцебиение всегда находится в определенном диапазоне от максимальных нагрузок до минимальных нагрузок. И даже при панической атаке оно все равно в этих режимах находится. Но ваша задача поизучать этот вопрос, чтобы убедиться в правоте этой карточки. Поверьте, это для вас жизненно необходимо. Вторая карточка.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 а считают, что это симптомы обморока. И поэтому считают, что эти симптомы сейчас приведут к обмороку. Но обморка не случается. Дело в том, что при панической атаке не возникает симптомов обморока. Вы просто должны узнать, какие симптомы возникают, чтобы убедиться, что это не симптомы обморока. И, соответственно, изучите отдельно, какие есть симптомы у обморока. И тогда вы увидите, что ваше состояние и симптомы обморока – это разные вещи. Третье.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 Эта третья карточка восприятия, она направлена на то, чтобы убедить вас, что вы психически здоровый человек даже при панической атаке, потому что вы осознаете последствия своих действий. Именно процесс осознавания своих действий и является элементом здоровой психики, это и есть критичность мышления, то, что нас отличает от психически больных людей. Именно при панической атаке ваша критичность мышления сохраняется. И поэтому даже в эти моменты вы являетесь психически здоровым человеком, который над собой потерять не можете. Именно поэтому вы ни разу не совершили никаких либо неадекватных действий во время панической атаки. И четвертое. Люди подумают разные, но не будут знать наверняка. Так как я выгляжу нормально, они свяжут мое состояние с физическим здоровьем. Эта четвертая карточка направлена на то, чтобы убедить вас, что то, что с вами происходит, люди могут интерпретировать по-разному, а не только в одном единственном направлении, что вы сумасшедший. Для этого всего вам нужно носить эти карточки, читать при тревоге, но при этом изучать вопрос того, как физиологически возникает страх. Соответственно, эти карточки, ваша задача искать для них подтверждение в вашей жизни, что да, действительно, это так и происходит, и вот тогда, чем больше вы будете в этих вещах убеждены, тем больше вы будете, скажем так, уверены в эти карточки. И, соответственно, они позволят вам просто прекратить панические атаки, потому что тут же поменяется ваше восприятие симптомов. Вот это то решение, которое доказало свою эффективность на большом количестве людей. Многие люди в видеоотзывах, текстовых отзывах рассказывали про эти карточки. И это действительно являлось одним из хороших решений. Тем более не нужно усиливать страх, проживать страх. Вы просто получаете информацию, меняете восприятие к симптомам, перестаете связывать состояние с последствиями. И все. Вы убрали условия, при которых раньше возникала паническая атака. Теперь она возникать не будет. Теперь для каждых из вас у меня есть решение, направление, в котором бы я бы хотел, чтобы вы могли двигаться дальше. Если первое направление, это бесплатный видеокурс 5 шагов». Там я еще немного подробнее расскажу про карточки восприятия, и вы это все посмотрите. Дальше после этого вам стоит посмотреть и другую информацию на моем канале про панические атаки. Вполне возможно, вы найдете даже объяснение более подробное про каждое направление, за которое вы боитесь. Это совершенно бесплатное решение для тех, кто готов работать над собой, но у кого нет возможности приобретать какие-то программы, курсы и так далее. Для тех, у кого есть возможность приобретать, но он не готов лично работать, допустим, идти к специалисту, но хочет работать над собой, хочет это получить быстрее, есть в описании, уже в описании, ссылка на мой видеокурс. В видеокурсе я как раз буду рассказывать про симптомы, про последствия. То есть там будет прям конкретное домашнее задание. Там будет первая часть, вторая часть этого видеокурса, она посвящена как раз избавлению от панических атак. И вашей задачей будет всего лишь два раза просмотреть 45-минутное видео, сделать карточки, и, собственно, это позволит убрать эти панические атаки. Плюс в видеокурсе в дальнейшем идет работа на э, снижение тревожности в целом, из-за которой и возникли панические атаки. Поэтому переходите по ссылке в описании на сайт видеокурса, оплачивайте, приобретайте, если вам это подходит. Ну и, соответственно, для самых-самых продвинутых, можно так сказать, людей, кто хочет поработать над всем этим вместе со мной, чтобы я его взял за руку и полностью от этого самого обостренного состояния увел в нормальное состояние, чтобы вы до конца жизни в это уже не возвращались, чтобы вы сформировали у себя необходимые навыки, то также в описании есть ссылка на мой курс психотерапии. Итак, Три решения: все просто спрашивают, что же мне делать, если вот у меня такая плохая ситуация, я безработная мама, сижу с двумя детьми, мне так плохо. Все очень просто. Используйте бесплатные материалы, идите на мой канал, найдите видео, где говорится про конкретные эти последствия, пересматривайте их, делайте карточки, носите при с собой, читайте при тревоге, изучайте информацию про адреналин и работу физического человеческого организма. Это вам позволит убрать панические атаки. Не так быстро, может быть не так скоро, но позволит. Так что пользуйтесь. Второе направление – это приобретите видеокурс, на основе которого, в котором вся технология моей работы. Это позволит вам за маленькие сравнительно деньги, но при этом достаточно быстро сформировать и внедрить готовое решение, которое помогло уже сотням людей. И третье решение, если вы готовы прорабатывать это все индивидуально, дорого, со мной лично, то это для вас курс психотерапии. Как видите, для каждого из вас сейчас есть решение. Выбирайте путь, по которому хотите идти, но что я вам скажу, это действуйте. Дело в том, что сами по себе панические атаки не пройдут. Они могут на время уменьшиться. Но чтобы вы убрали их полностью, вы должны перестать бояться своих состояний за последствия. И тогда просто перестанете создавать свои панические атаки. Для тех из вас, у кого остались вопросы, обязательно напишите их в комментариях. Если будут ваши вопросы повторяться у многих, то есть если вы чаще и чаще в комментариях будете писать про один и тот же вопрос, то в ближайшее же время я сниму насчет него видео. Поэтому все-все вопросы, которые остались, как можно больше напишите их в комментариях, чтобы я увидел, какая тема для вас еще актуальна. И буду снимать то, что нужно именно вам. Большое спасибо за внимание. Будем на связи. Всем пока.